Лападина Гербемея из Кландива спорта мигей! Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта. Сегодня у нас э, такой специфический формат. Э, я буду говорить на двух языках, на литовском и на русском. Ну, переводить с литовского, чтобы вы тоже меня понимали. Э, и почему я это делаю? Э, ко мне... Приехали друзья Арминас и повелс, и они просто спасли меня, они привезли мне лебедку, нашу электрическую лебедку, которую мы делали с Кириллом. Эта лебедка застряла, ее не могли перевести через границу. Наконец-то это свершилось. Лебедка у меня. Соответственно, мы будем скоро снимать ролик про то, как работает лебедка и летают парапланы. И сейчас я буду дальше на литовском говорить, потом попробую вам перевести кусочками. Було даук Кусиму, уж да, такой делаешь женау летую Калба, Ир, Куруш Кокову. Я живу в Литве, и в 16 лет я живу а потом ищу ищу ищу в Харькове, в авиационной институте. Я ищу моку в мокрой, и локу. Пас мне была другая, а я ее и я ее вот Так вот, это ищу. Я хочу сказать Слюжите меня, меня Летухой и мне очень нравится, что очень много людей смотрят мои фильмы и нашу мне, можете написать на литушке, я всем понимаю. О, еще раз каждый день очень хороший ворос. Килим аспиран 5 метров и теперь с ума высот 2600 метров. Эту скалнус поскудить решил, труп у тебя вородись у Повелу, Кастандарусе. Угу. Повелы, где будет посакий Я с Эту скалнулся, то есть там чуть-чуть очень дикаусе, верно? я женое мои говорю, летаю колбас, летаю колбатой, ви она ещё до чем-то сенялся, посадили колбу, ир ви она то есть, то есть, это вся жена, тем, нужно это Так что. Литовский язык очень сложный язык. И Игорю повезло родиться и научиться натурально. Сука, мы Кейля. Друзья, коротко о чем был разговор. Я рассказал, как выучил литовский. Учил в школе. Была у меня подруга Биата, которой я стихи даже писал по-литовски. Стихи писать тяжело. Вот. Ну и таким вот путем, видите, я стал знать этот красивый язык и могу на нем даже немножечко полетать аж по Вальдима, друзья, показываю вам горочку вокруг которой очень часто Клаус хулиганит он меня научил видите, здесь внизу какая-то линия электропередач проходит и так далее и можно немножечко пошалить ну, порой здесь угол будет галюча как гальма оплинкуола обстричь, как можно вокруг склона облететь? Вау! Как повелу буту гражу с поездой. Тау патинка повелой? Обправили Джулия, да фантастика. Ты голбут снега ввожу, и пожурять? Как тау? Голбут. Ага. Да другая, но я чего посеките, лобей делился, что уж погалба. Я ж моня суперем с булавкой был супу, и раз матовкой, уж ты ночердье я слабей вот нас если вот сконнитуваш turi дрейти, не напомнить, он стремдает не будет. Это не, вы не, не надо переводить, не, не, надо. По не переводится. <свист> ну что, и шлейтер вот Наваттейпа. Что я говорил перед этим, друзья, я сказал большое спасибо моим друзьям из Литвы, которые действительно очень много людей помогают моим друзьям с Украины, с которыми я учился, со студентами Харьковского авиационного института. И мне приятно, что в мире есть вот эта вот взаимовыручка, помощь и единение какое-то может быть я не буду сейчас обсуждать никакие политические вопросы просто скажу спасибо тем кто помогает просто помогает и моим друзьям из россии кто помогает огромное спасибо всем людям которые неравнодушны к тому что происходит так ну ка спрятам то угол будь, дарко шкоте какие подарить им пасмоняй ра галбудь свое не подарите такой на калну курса, литубий язык, я усиимся, сделаю русское язык, а в одном варианто, в другом литубий язык. Ну, еще тренируется чупучик, так как у меня другая из Литуваса отъезжает, я всегда скраидал и мы делаем такую О, смотрите, как можно дергте, только это не пакуть. Стой по Вау! Wow! <laughs> <laughs> ну ты за да, Грауштейн Бандоча, дабы бега Ну я его дрейт из крейдите И Энергии рейнергию Было бы папросто Друзья, в горах летать не страшно Когда есть скорость Скорость это всегда энергия, это возможность Вот так вот носиться по склонам Проходить любые перевалы выходить на склон, подниматься За счет энергии выше ну, я понял, что показываю полный гигей, чтобы он толкать горе вискас, а ты не тошнит. Mm -hmm. mm -hmm. а, хорошо. А, потому что в первый день бывает укачивает. Оп! У летувишкой тошнит вами артейп. Тикина. Тикина? А, не женой его. Вями-то когда ташкит совсем. Yeah. А, аж Буна при семену жоджу стопил, скорее я уже манатроду как нагадаю не женой его. На женол кайф ты Вообще очаровательно знать другой язык, то есть. А основной показатель, который говорит, что ты язык знаешь, это то, что ты на нем можешь думать. И я вот когда в Литву приезжаю, и иногда где-нибудь в какой-нибудь э, компании, вот как у нас Вильнюсский аэроклуб, я член Вильнюсского аэроклуба, мы там общаемся, тусуемся, я перехожу, даже думать начинаю на литовском. То есть это, это вот высший показатель знания языка, когда ты можешь переключиться на такое. На английском, конечно, у меня такого не получается, и это, конечно, для меня боль. Оп, чуть-чуть энергии есть. Нака стрелянным тулем. Странном. Гарей. Гол бы да, то что дар щиту породи сил, как верши глучу стрейну. Друзья, сейчас еще прокачу по елочкам повелоса и пойду на посадку. Посадку вам тоже засниму. Вы всегда же говорите посадку плиз, Ну, будет и посадка. Лабы, но речь удар посадите ачу э, тем жмодям. скуре, я подеюсь отеки с кландима и пройти с когда я у нас стрел я у нее техника спотисвильня. Кретян было дума, но боки то и Андрюс Букавускис ир Ян Жемойт. Ир вот я ему емо некий пнож с гирди, ю ю а Друзья, рассказывал о том, что большое спасибо моим преподавателям, которые меня вообще протянули в авиацию, наверное. Это Андрюс Букаускас и Ян Жамойт, станция юных техников города Вильнюс. Он набирает планер. Сейчас мы туда подойдем и тоже немножечко, чтобы пошалить, шалить было чем-то, что мне нужна энергия для того, чтобы по елочкам шалить. Это было как семья, я ходил на станцию юных техников, просто как к себе домой. Надо было заниматься два дня в неделю, но мы ходили четыре. И, конечно, это заслуга преподавателей, то есть они просто делали для детей. Я даже не знаю, кто мне дал больше: там школа, родители или модельная лаборатория. Ты манлабей потик таслейка скуряш в райле чо мус лаборатори нас дарем радиобанкоми с валдумус спундитувус а просту с кландитуелюс, да уко. Ир ты меняешь, мокая И ранком из дёрпти ир. Ир своё отигал быть. А чё траугай уж своё уж так от подарит и шмонять дабар. не юз, только уже магауской паш очень тогда кира, таз, куриц, и шмокинг тогда. Рдос не тик, формали, тареки дарите, удар, габалюка самого. Как как как же тут душа болит онская? Села? Эй, села? Села? Эй. Ага. Но это и я удержал через Ну ка, эки гей, рварум Друзья, на этом будем закрываться, потому что э, наш Дима, который любезно уступил время Повелышу, тоже хочет быть гей. Он хочет на мотофорт сегодня. На тейп да тейп. Иду, угу, а? А, -а. Okay. Uh -huh. Ну и Галю, Нору посакиться, Ачу Игорю уже позитиве видео, катись мус мотивоя быть позитивен, матите и реалсты, и ж скрейдима долг позитива, долг гражью выезду и роснадыкос. Да давай, дарвинов подарите приймосу камера, с камерой. и что, по бандисем, Хорошо. Фу, а тебе Thank you. Aš patau nedarau, todėl kad man negalima. Mano reitingas tai rašytas, bet čia naikoks. Ar vertikalės? Jū. Jū. Ha-ha-ha. Bankuota pompa. Ant ten <laughs> <laughs> ну, ка, поим к Вальдиму и при аэродроме яу. Аж дарно нечего посеките. Галбут, керета жоджи опелайсвя. А, кай аж был я у нас, там было 91-мей и аж присыпинулся авокадо, который был. И аж тогда, галбут, я супраздновал, о камп, тас вискас рейкет. Ну, герянам так. Вискас было герой, у чепаркашкас просидею. Гаднабар что женщины хотят сделать это, что они хотят сделать это, что они хотят. И вот что сейчас в сауле. Это было что это было сделано время, и это было тесно. И мне кажется, что которые понимают, что Я жалю Европой или того, ну дел Лайсвейу И тем с бажмонием, с куря подарил Лайсвейу, потому что вот шли я, подарит как я его и он, ну, я смачал таких, которые говорят, что вот так, а только, ну, Вадас сказал, что так и будет, я и в сторону. Не, я с Я снова, когда когда не будет сену, и все себя поставлю. Ну, мне кажется, что что-то сейчас Курдорю Тотянырважою. Друзья, сейчас немножко я рассуждал о такой штуке, как свобода. И коротко, когда мне было 16 лет, был 90-й год, Литва тогда первая покинула советский союз и было время блокады там экономической споров штурмок телебашни и так далее и я тогда немножко не понимал зачем все это нужно какая страна вроде как советский союз вроде, гордился и только сейчас я понимаю что да вот возможность вот этот как бы это, тюрьма народов по сути да было может быть где-то все то хорошо но было и по сути, никогда, мне кажется, Литва не хотела быть в составе каком-то. То есть ее насилие туда вот запихнули после войны Второй мировой. Сейчас я прекрасно понимаю, что такое свобода. Сейчас мои друзья, которые прожили в Украине с 14 -го года, они, они рассказывают, как стало по-другому. И то, за что они сейчас сражаются, это свобода. Их свобода. Свобода летать свободно. Вы не представляете, насколько большое развитие авиация получила вот это вот э, лихомоторное, планеризм, самолеты э, в Украине. Куча новых аэродромов открывалась. То есть это был совершенно огромный шаг вперед, хотя бы в маленькой области, в которой я развиваюсь в авиации. Может быть, где-то и в другом. Поэтому э, люди воюют за свою свободу, за возможность быть страной и не зависеть. Э, это очень ценно. Да и Икатау породите... Трупо ужима. Нори? Да, лучше. Тейсинга. Тейсинга? О, почему тейсинга? Тейсинга будет лиутна. Ну давай. Тейсинга, полчаса мы наносим Ну, видишь, там какая-то сплантливия. Добавь мне, пожалуйста, дарить эту... как... ...сваливание. Третье Давай попытаемся дарить маленькую Ага, да. ну мы не можем... Какие? Вайрой лазят? Я-я-я. я Вот, жюляк, потай брейк этому подарить. Вот, и влайки. Гарей, давай породи всё-то дел-ка. Я не полаваш, аж подари. Подари, подари, подари, подари. Подари, подари, Друзья пытаются сваливание сделать. Повелось, но что-то у них не получается. А, ну еще, Гарей. Ага. Окей, давай спайвай вальдема дабар Жюрек, если... Все ясно, очень-очень Очень, Очень стабильный Су мусо центрофия на норе скресты Жюрек, дар картеля по как нера орла и вил Шалямусо Ну и жюрек, мажину грейте мажину и скресты осей Друзья, он будет лететь, не будет сваливаться Вот полностью ручка до себя, вот она Оп, Он планер опустил нос, он все равно не вошел ни в какой стопор Просто опустил нос это его защитная реакция. Но он может в то же время и все-таки свалиться. Вот смотрите, сейчас. Вот я сейчас уменьшаю скорость. И если я дам педаль, тогда, конечно, он свалится. Оп! И ну, я сразу же, соответственно, его вытянул, чтобы зайти на посадку. Породись угрейто, но с улидим, а то дело как бы текрей не бера. Ну и рталбусы дымил, тут гемодей, по с тури Подавар породится, кок с нету покажу вам хоть раз, как я шасси выпускаю. Вот так. Оп! О! На, на, опор не стало, вот сейчас стало. О, как показываешь, так и не работает. Осматриваю аэродром, вижу, что никого нету. Ну и смотрите, сейчас максимально энергичный заход как выполняется. Я полностью ставлю на плюс закрылок. Бросил скорость опускаю воздушные тормоза, у меня много высоты, я ее сбрасываю по такой спирали сейчас, наблюдая одновременно за аэродромом, мне еще надо не забыть заложиться. Чисто, никто взлетать не собирается, самолет на парковке, я сейчас доверну по ветру ну, положение как бы от 2 к третьему и доложусь. Какая максимальная 140. скорость? спускается? Виктор Даувин, Лендингту, САУС. Ага. С интерцепторами, какая максимальная скорость? 140. Нет, С интерцепторами, полная. но попозду поговорим. циркуляция, вот сейчас я делаю ту циркуляцию на пиллу стабдю и И вот так Оп! Чувак. Я пополил и выиграл. Добар с интерцептором. орчал. Ну вот, интерцептором. Друзья, циркуляцию эту я показывал многократно. Там основная идея, что желательно не трогать интерцепторы, долететь до торца полосы. А потом я сейчас играюсь, вот я сейчас коснулся, выехал на полосу. Ну и постараюсь развернуться. Проверил тормоза, что они работают. Сейчас моя задача съехать с полосы и потом таком, таким кругом красивым развернуться, чтобы не нужно было планер толкать. Ну давайте попробуем, получится у меня или нет. Давай подчеркнем, еще есть Арбаня. Зеркулис. Ну я церкулис, сейчас ты, ближайные. Это пить это, а Ну, для веки еще есть. А здесь он асфальтуер, реке струкучуку посупить. Оп! <laughs> ну, друзья, почти. Можно уже взлетать. Фу! Ну, супер. Ну, посадки, Арту а потягинтус. Аж жеурей потягинтус, аж лабай потягинтус. Посмотрите, какая очень... камера, кам тусакайка потягинтус. Ага, давай. Это очень-очень классно, очень было весело, <laughs> очень <laughs> хорошие, красивые виды. Это восхитительно. Желаю такого всем Так что приезжайте Летайте Ну и смотрите видео конечно. <связать> <связать> Друзья Помню, буквально одну минуту Вам еще порассказываю Однажды мы на параплане катали ну, Настоящих бандитов Это были какие-то там 90-е годы Нам заказали, ну просто люди заказали полеты А когда мы туда приехали Поняли, что там было два Глентвагена с этими, с автоматами и так далее. Ну, скотка воровская какая-то. И вот нам пришлось их катать. Мы не знали, еще останемся живыми или нет. И был знаменательный момент, когда вот весь этот в наколках, весь с мордой вот этот настоящий боевой бандит приземляется, а его Миша. А Миша такой очень интеллигентный у нас пилот, такой прям вот. И он обращается после посадки к этому бандиту, говорит, ну как вам, как вам? И, и вот этот вот весь покореженный человек смотрит, у него чуть ли слезы из глаз не идут, он говорит, вы знаете... Это было великолепно! Это было незамолеваемо! Спасибо! Ну и то есть вот такого слышать было. Миша ну думал, что круто, гей, там еще что-нибудь такое. А вот человек очень интеллигентно сказал, что ему очень понравилось. И после этого он начал стихи, наверное, писать и бросил это все. Бросил, наверное, бандитизм и пошел писать стихи. Вот как небо может нас менять. До новых встреч, друзья! Бисагаро! Гребемея скланди Москов, спорта мегеи. Ну, Посимотисим